Добрый день, меня зовут Зайцев Алексей, я один из топ-лидеров компании NSP и сегодня я вам покажу, как заработать в NSP ежемесячный доход 5 долларов. Безусловно, 5 долларов в NSP это не разовый доход, это ежемесячный. Вы подключаетесь, и наша задача выращивать лидеров первого поколения. И их вырастет несколько человек. У нас будут потребительские группы, у нас будут лидерские группы. Вот это лидерские группы, вот это потребительские группы. Те люди, которые просто для себя берут продукт. Мы их в э, сильно серьезный доход засчитывать не будем, потому что доход по потребительским группам редко превышает 500 долларов. То есть, если даже здесь групповый объем э, 2500 баллов, то тогда доход будет 500 долларов. но безусловно 500 долларов это не 5000 и для того чтобы э, сделать 5000 нужно вырастить э, лидерскую группу то есть пригласить несколько человек их может быть 4, пять шесть или семь э, количество может колебаться э, каждый из них будет он разный как э, снежинки какая-то ветка будет очень большая в которой будет много лидеров какая-то ветка будет одиночная Какая-то ветка будет чуть-чуть начинающая, растущая. Бизнес не бывает одинаковым. Это нормально. Так вот, весь групповой объем всей этой сети должен составлять примерно 50-60 тысяч баллов. Если ваш групповой объем составляет всей сетью 50-60 тысяч баллов, ваш доход будет примерно 5000 долларов то есть компания платит 8 10 процентов от оборота сети то есть если объем будет 500 тысяч баллов то компания вам будет платить грубо говоря там 6 процентов или 7 процентов с вашей сети